Всем привет! Сегодня я покажу, как правильно настроить дю рекорда. Поехали! Итак, заходим в приложение и настраиваем все, как у меня. Теперь мы знаем как настроить дю рекорда, спасибо за просмотр.